Павлина. Ты была в отношениях с девушками? Мое тело это инструмент. Ты секс вспоминаешь, да? Нормальный мужчина, когда вот он все, вот он ее встретил, он берет ее и в свою пещеру. Все остальное это все буйня. So I'm the of simple Анечка, в твоем Инстаграм написано, что ты танцор, организатор Вок Академии, мама хаус оф Пандора. А еще ты ведущая преподаешь в модельной школе. Актриса. Какие еще профессии ты освоила? Ой, если вспоминать все, там начиная с 18 лет, когда началась самостоятельная жизнь, то там очень много было всего. Жизнь помотала. С чего все началось? Вообще работа твоя какая была самая первая? Вот когда ты закончила учебу и начала работать? Uh, я закончила школу <laughs> и пошла работать правда <laughs> да потом так поступила я пошла работать первая работа была казино я, раз, я выдавала выигрыши приятно было держать деньги правда свои <laughs> свои было бы еще приятнее вот это самая первая была работа а как к танцам все подошло Да, uh, танцы у меня были я просто просто танцевала в коллективе и а, после потом где-то казино работала поняла, что надо свой коллектив пилить. Так я просто ходила в коллектив местный и танцевала там. А работать начала, когда в танцах? В смысле именно школу свою? Да да да. Когда вот прям преподавать стала танцы, когда ты стала зарабатывать тем, что танцуешь, деньги стали первые приходить? Ну это параллельно получается 18 лет. Что именно ты делала? просто мы с подружкой повесили объявления 10 объявлений по городу просто а4 просто текст что открывается коллектив современного танца у нас не было тогда у с были страны, народные mm -hmm. вывесили типа r&b хип-хоп mm -hmm. и к нам пришла толпа просто все и так началось то есть ты сначала получается танцевала для себя просто да в коллективе а потом ты решила что пора уже этому обучать и да просто в рамках коллектива я начала уже уже ставить хореографию и у нас была такая хореографическая сиита большая такая челотная длиной несколько часов и мы я уже ставила там хореографию и я поняла что дальше упс в какой-то момент я поняла, что нужно дальше делать уже свое. Дальше можешь сказать так вкратце, как двигалась карьера в танцах? Вот Что, этапы какие-то определенные? Ну, не было такого, что в какой-то там... ну Было, скажем так, я просто это делала, потому что мне это нравилось. Потому что я это умела делать. Все, у меня не было какой-то задачи там переехать куда-то, стать хореографом. То есть я просто танцевала. Я uh -huh. просто мне это просто нравилось я не отдавала себе в этом отчет какой-то просто момент я поняла что блин это все серьезно у меня коллектив у меня выступление у меня как э, конкурсы это все серьезно <laughs> я, я езжу в москву на классы в петербург там то есть блин да я хореограф uh -huh. <laughs> я поступила на хореографа вот uh -huh. то есть еще образование какое то вот было да, в этом? Да. Uh -huh. и дальше дальше я переехала в санкт-петербург и все понеслось, закрутилось уже на другом уровне. Вот, и все круто. Теперь я в Москве. Здравствуйте. И сейчас у тебя танцы, чем ты в танцах занимаешься? Ты преподаешь танцы? Да, преподаю, работаю сама с артистами. Как хореограф, как танцор, как танцор шоу балетов. Вот. И все круто вообще. Мне очень нравится. Надо было раньше в Москву переезжать. А ты пробовала вот шоу танцы как-то попасть туда, где-то была, пробовала, смотрела. А, да, я ходила на танцы на ТНТ, прошла предкастинг, но не прошла. Дальше это, было, это был второй сезон, меня не показали, и слава богу. Больше не пробовала? Пробовала еще пару раз, но, например, на прошлый кастинг я не пошла. Потому что в это время были другие кастинги, другие проекты, и мне было это интересней. Угу. А что вообще думаешь об этих танцах то есть да все круто интересно было бы там поучаствовать еще да, попробовать да еще? конечно угу. я вообще нисколько не жалею наоборот благодарна что даже хотя бы так мне удалось там побыть посмотреть угу. именно а, благодаря этому как-то какой-то такой новый виток серьезный стал и я сама с собой стала больше заниматься потому что в основном отдаю ученикам и я поняла что нужно больше собой заниматься я Захотела переехать в Москву. То есть я увидела ее такие с другой стороны Москву. Увидела. Когда ты переехала в Москву? <кười> <кười> год. год с небольшим. То есть буквально в последний год с небольшим да, ты да. только в Москве живешь. А до этого Питер? Да, четыре года uh -huh. в Санкт-Петербурге. А тебе какой больше город нравится? Москва, конечно же. Поэтому ты здесь и осталась, да? Конечно. Уже, все. Я уже мебель покупаю, все, корни пускаю. М -м -м, серьезно, я с мебелью уже никуда не поеду. Скажи, а вот в идеале каким мастером ты хотела бы стать? Вот твои дальнейшие какие-то планы, представления о будущем как профессионала, как специалиста? Да, в танцах? Ну да, вот в танцах видишь ты себя или в актрисой ты хочешь быть. То есть я вот назвала несколько да, таких профессий. И мне mm -hmm. интересно, твое вот призвание, твоя душа куда тянется вообще? Что тебе больше нравится? Танцы и все? Ну вот. Мне очень понравилось в кино сниматься недавно. Mm -hmm. У меня выпала такая возможность. Мне очень понравилось. Я бы хотела дальше в этом развиваться и буду в этом развиваться. Вот, Но скажу так, что не только танцами буду сыта и только танцами занимаюсь я бы хотела я уже открыла свою школу для девушек где я учу этикету стилю походкам жестам, вот модельном агентстве я работаю есть опыт вот поэтому я дальше меня есть представление есть в моей жизни будут танцы но возможно не так не так, как сказать, не так серьезно. То есть они будут, я всегда буду танцевать, даже в 50 лет. Хотя 50, mm -hmm. это что такое 50 лет? Господи, mm -hmm. это же совсем уже скоро. Mm -hmm. <laughs> я, это же совсем скоро, что я так загадываю так близко. В общем, танцевать я буду всегда, но я хочу еще другие свои умения и навыки применить. Uh -huh. Ну, то есть ты такой разносторонний человек, и тебе все интересно, и тебе нравится именно совмещать разные вот такие да, профессии. Ну, это, это рядом. То uh -huh. есть, смежный, так да, как, как, как я бы. танцую в вок, да, и модель, и, ВОК, и модельный бизнес, он очень рядом, и переплетают сознание и навыки. Конечно, это все разное, но это рядом. Вот, потом, то есть за свою жизнь я же не только танцевала, я еще другим вещам училась. И получилось то, что такой, накопился такой большой опыт, и захотелось это передавать а, юным девушкам, а, тем, кто... Или просто женщинам, которые, а, не, там, пустили что-то в жизни, чему-то не научились, и вот они хотят быть... Более uh -huh. красивее, красивее. В общем, да. то есть, ну, невозможно заниматься одним делом. Это очень скучно. Но есть такие люди, достаточно вот что-то одно и. Нет, я я их нисколько, конечно же, не. Ну, ты как раз к тем относишься, которые хотят и туда, и сюда. Да, конечно, в очень много всего. и Конечно, конечно. Но это бешеный ритм, это, получается, в свободного времени практически не бывает, да, насколько я понимаю? Да, нет, бывает. Бывает? Для личной жизни. Ну, сначала бы была бы личная жизнь, а время на нее найдется. А скажи, в чем суть вот этих танцев? Вог, да? Я так понимаю, название Вог, и в чем суть этих танцев? Как ты можешь как-то охарактеризовать? Что в них вот отличает от остальных, например? Знаешь, все по-разному смотрят на Вог. Кто-то говорит, что это такой, типа, извращенский танец, там, угу. такой развратная. И да, есть такое конечно же, если тем более изучать в, и, историю этого стиля. Но для меня вок, почему вообще я начала им заниматься, для меня это королевский танец. Угу. То есть такая есть. Стать... У меня один друг, танцор, назвал это Танец Павлина. Мой танец. То есть есть такое, что танец павлина, ты идешь из себя, показываешь. Ты развиваешь в себе такие качества, которые тебе потом пригождаются, если ты работаешь в шоу-бизнесе, если ты работаешь, если ты ходишь на кастинге, это вообще вок очень этому помогает. Танцуйте в ВОК, танцоры. Хотя бы чуть-чуть. К тебе приходят и мальчики, и девочки, да, на танцы? Скажи, вот больше девочек или мальчиков все-таки? В России больше девочек, в принципе, ВОКом занимаются. А где-то есть, где больше мальчиков? Конечно, там, где его придумали. То есть в Штатах, да? Да, молодец, на этот готовилась. Может быть, тебе тоже хотелось бы сделать карьеру Мадонны? карьеру Мадонны, но ну, сиськами голыми я бы не хотела. <связывая> но она ведь тоже успевает и успела за всю свою жизнь, да, попробовать и танцы, и кино, и петь. Ну вообще таких звезд много, которые <связывая> и в танцах, и в <связывая> кино, и ой, в танцах, в шмансах. <связывая> ну, в общем, <связывая> которые начинали. Кто-то поет, снимается, танцует. Джей Ло, например. Мне больше, кстати, Джей Ло так нравится, чем Мадонна. Я так немножечко почитала, там от Мадонны вот этот ВОК весь, да, произошел? Нет, она просто это популяризировала. Открыла, да, как бы? Да, она это вывела в шоу-бизнес. ВОК до нее существовал, конечно. Ну а какой у тебя идеал мужчины? Можешь рассказать примерно, вот, что тебе нравится в мужчинах? А, ну давай так, внешность мы опустим. А, я скажу так, что я дожила из того возраста, когда могу смело сказать, девочки, внешность неважная. Знаете, как говорится, с лица воды не пьют. Но по поводу физических данных я все-таки за то, что тело должно быть здоровое, то есть не толстое, не запущенное. Тело должно быть не супер, окей, не супер накачанное, там, ладно, не супер сухое, там, кубики, uh -huh. хотя uh -huh. хорошо было бы, конечно, но тело должно быть здоровое, вот, uh -huh. а, так, это проговорили, uh -huh. а, больше меня интересует характер его, и как, вот я представляю, что вот он стоит такой, uh -huh. <laughs> как uh -huh. а, окей, какой мужчина, а, понятно, что там заботливый, добрый и так далее, а, не скупой, конечно же, который будет меня любить, который, конечно, хочется, чтобы не изменял. А то что то в последнее время смотришь на всех, что происходит вообще, мужики. Вот. Что такое? Нормальный, адекватный, короче. Что там еще? Хорошо. А ты соревновалась когда-нибудь с мужчинами? Вот в плане психологически? Да, Бывает такое, что да. ты, например, в отношениях с мужчиной и у тебя какие-то сопернические отношения с ним. А, у меня так в работе, то есть в работе в, у меня действительно мужчины это для меня соперники, то есть я, я стараюсь доминировать над ними, но потому что как бы в работа, работа она всех уравнивает, вот. А, но для, в отношениях я не хотела бы доминировать, mm -hmm. не, не хотела бы, а я не хочу доминировать в отношениях, я бы даже так сказала, что я я женщина-альф. Анечка, скажи, перед тобой когда-нибудь стоял выбор, мужчина или танцы? Mm, нет, но меня так ставили перед выбором. Uh -huh. То есть э, мужчина говорил об этом? Да. Такой, я бы не хотела, чтобы ты танцевала. Но меня просто ревновали к сцене, что я вот танцую, все меня видят, всех меня uh -huh. хотят. <laughs> я не знаю, что там в его голове. Uh -huh. Но я считаю, что это комплексы. Это. Это не да? Нет, не должно быть. Я э, не должно быть никогда ни когда ни со стороны женщины никаких ультиматумов, ни со стороны мужчин и как бы что, что за бред, когда встречаются два партнера и такие начинают так этим не занимайся тем там та, та, та, та" как бы mm -hmm. свои тараканы вот это перекладывает mm -hmm. на человека своих тараканов и свои комплексы и ну как бы ты встретил человека, он вот такой. Ты mm -hmm. либо его таким принимаешь. Нравится тебе или не нравится. Либо иди дальше, ищи следующего. Mm -hmm. вот. Ну, вот, наверное, как раз ты ответила на мой следующий вопрос. То, что как они относятся к твоим там откровенным фото, каким-то видео, еще что-то если то честно же, да, меня и... уже и не волнует мне просто очень давно не было серьезных отношений я скажу так что если мужчина будет как-то на это реагировать специфически ну то есть это инструмент мой инстаграм мои соцсети мои танцы мое тело это инструмент в прямом смысле потому что я танцор я его показываю вот и если то есть в жизни я не хожу так как я выгляжу на видео на танцевальных я не хожу с открытой задницей вот и у меня совсем другие принципы в личных отношениях тоже другие принципы а, в том как должна выглядеть там девушка будущая жена и как она должна себя вести тоже другие это просто человек должен понимать что это две разные вещи mm -hmm. это это инструмент если мне нужно будет показать свое тело, да, там одеть а, какой-то обтягивающий боди, я его надену, mm -hmm. надеть. если этого не, ну как бы просто к этому нужно относиться, что это вот тут, а я это я, а это тут. Понятно объяснила нет, по-моему, да. Но были такие мужчины, которые были против, да? Да, мне ставили ультиматум, Часто? говорили, что. А, ну у меня просто серьезных отношений не так много было. Ну да, было однажды, что ревновали к сцене и вообще говорили, типа, оденься по-другому Именно на сцене, чтобы ты да. оделась по-другому. Да, у -у -у. вообще не нравилось, не нрав... не нравилось, не поддерживали никак не способствовали развитию даже просто моральной поддержки uh -huh. никого не оказывали а ты специально в своих stories не рассказываешь про личную жизнь конечно как-то разграни разграничиваешь да вот это вот да я в, свои, uh -huh. в своих stories в своих соцсетях я достаточно много рассказываю себе и э, для меня понятие просто семьи да я хочу создать семью uh -huh. семья и отношения это вот что-то такое как он как в вакууме Оно должно быть вне этого измерения вот. uh -huh. А в твоей семье у родителей матриархат? Нет. Это ты моим столь. Нет, нет. У нас классическая семья. Как это, господи, слово-то вылетело. У меня папа главный. Естественно. Вот. И я вижу себя тоже так, что главный — это мужчина. По какой причине тебя бросали мужчины? Обычно это яброс. Но было один раз. И мне сказали: сейчас подожди. Я вспомнила. Мне сказали, что я слишком себя люблю. Это всем, да, смешно? Ха-ха-ха, все посмелись. Ой, блин, просто когда э, мужчина, ну как бы я просто люблю такая играю туда-сюда, даже сейчас я такая сижу, выпендриваюсь, mm -hmm. но э, э, как сказать в личных отношениях я опять же я другая. Я э, э, с мужчиной это с мужчиной, с мужчиной открываются другие качества. Ты по-другому себя ощущаешь с мужчиной и поэтому и ведешь себя по-другому. Не потому что ты стараешься сыграть что-то, а просто внутреннее ощущение другое, поэтому. Просто человек, видимо, не разглядел чего-то, ну как бы, ну ладно. Но это комплексы. Тара-тара там. Я знаю, что он не посмотрит интервью, поэтому я могу говорить что угодно. А не, я слишком себя люблю, он не будет мой интервью смотреть. Хорошо, тогда следующий такой вопрос. Ты была в отношениях с девушками? В каких-то отношениях? Вообще в каких-либо. В дружеских, да. А в интимных? Нет. Что похуже? Почему меня об этом все спрашивают? Нет, я люблю мужиков. То есть даже и мысли такой не возникало у тебя. Даже в школе, когда там все учились целоваться друг на другим. я подождала и вот влюбилась и тренировалась на мальчике. Были какие-то попытки со стороны там девушек к тебе проявить такие <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> влюблялись <У, себя>? девушки <соединяющие> Да, да было такое Как ты думаешь, почему Не просто богиня <соединяющие> Тебя любят все-все да? любой пол готов Дима, да, да. Я как бы это не намеренно Ну, то есть это не специально как-то так получилось. Я тут ни при чем. Расскажи самое запоминающееся свидание. Запоминающееся? В каком смысле? Хорошее, прикольное? О боже, такого еще не было нечего рассказать ну в хорошем смысле да тебе делали предложение руки и сердце да было такое это были самые там первые отношения это было 19 лет и это было скорее даже не как сказать незрелое решение это было просто попытка поиграть во взрослую тетю во взрослую жизнь это было очень не ты согласилась да но нет то есть ты сказала и продолжение не последовало да и мы расстались ой слава богу почему нет это я же говорю это было это было очень это была игра то есть это было просто как бы с его стороны игра с обеих сторон. Вот, то есть это было очень несерьезно. Mm -hmm. Игры не несерьезные игры в серьезные игры. Я поняла, несерьезный подход. Все поняли, да? Да, то есть это было не как бы несерьезно, да. Скажи, какими ты видишь свои отношения через пять лет? Ух, ну. Вот, кстати, что-что отношения я себе не представляю. У меня есть желание. Я бы хотела, я сейчас нахожусь в таком не возрасте, а в состоя таком состоянии ума, не знаю, зрелости своей собственной. Я не буду сейчас склонять на возраст, потому что кому как, кому-то раньше хочется выйти замуж, кому-то еще позже, кому-то вообще не хочется. Вот я нахожусь э, в той точке сейчас своей, когда я бы хотела создать семью. Вот, мне не хотелось семьи, кстати. Даже когда я тогда сказала да. Собственно, поэтому я Ты как попробовала немножко, да, и поняла, что нет рано. Да. Сказала «да», Нет, там просто был совсем не тот человек, вот вообще не тот человек. Вот, сейчас я нахожусь в той точке, когда хотелось бы создать отношения, но нет такого человека. Пока он не появился рядом. И я считаю, что если сейчас загадать себе, что через пять лет у меня уже семья и ребенок. Да, пять лет это уже много, нужно уже двоих детей родить. <свят> ну, то есть и вдруг, если это не получится, то я буду тогда там в депрессии себя там съедать и так далее. Вот очень многие женщины ставят себе, ну и на многих женщин вообще на всех женщин давит общество, родители, социум, uh -huh. Общество, социум, это они тоже. У тебя тоже такое есть? Да, конечно. Тоже давит конечно да все давят все давят просто я сейчас стала как бы но ограничивать себя что это я все отстаньте потому что реально начинаешь было такое у меня недавно что начала страдать типа блин я не состоялась как женщина все хана все ну то есть на самом деле замуж выйти легко вообще легко вообще да только хочется тоже за адекватно Хочется каких-то ну, отношений, действительно, семью хорошую. Поэтому я жду. Я жду, когда ко мне придет друг души, сердца. Та я вас жду. Не <социт> вас, а тебя. <социт> Все, реклама дала восемь девятьсот, как будто. <социт> <социт> Ты считаешь, сколько у тебя было мужчин? Ой, было как-то посчитала. Забыла. У меня их не так много, чтоб записывать. Ты считаешь, что много или мало? Нет, я считаю, что даже мало. Мало было. Даже мало. Понятно. Ну, я не в смысле, мне нормально. Я бы не хотела больше. Когда у тебя последний раз был секс? Чего вообще хотелось? Сейчас, подожди, тебе я вспомню. Ты секс вспоминаешь, да? Что-то из подробностей рассказать. Так, последний раз, так соберитесь. Получается, что весной этого года? полгода. Да блин, ты посчитала уже. Полгода, конечно. Да. Это смешно, да? Слава тебе, жалко стало. Ничего страшного. Мне себя не жалко. Ты секс? Да, конечно, очень просто э, хочется заниматься это, э, им с чувством э, mm -hmm. да. хочется качественные а не так ради ради секса ради секса секс ради секса это придумали мужчины mm -hmm. типа секс для здоровья это тоже выдумки мужчин чтобы быстрее нас легче вскрывать mm -hmm. а, чё, всё, давай, mm -hmm. секс у женщины секс ради секса это это не для здоровья для здоровья это оргазмы оргазмы ты можешь получить когда ты уже uh, знаешь партнера изучил его он изучил тебя вы подстроились там друг друга нащупали зашли контакт нашли эмоции у женщины же все начинается с головы mm -hmm. вот я хотелось бы секс конечно но хотелось бы это ну это все я просто так, короче, сексом не занимаюсь, если мне просто mm -hmm. захотелось. Что... учитывая то, что да, столько времени ты не размениваешься, то есть на дешевый секс, на какой-то mm -hmm. такой... не на количество. Это а расстрадство. Это да? свою своей жен... Жен... Mm -hmm. женственности, расстройство своей энергии. Зачем я накоплю ее, сохраню ее, я отдам ее тому, кого. Кому... Если честно, я от мужчин такое слышала, что просто такие мужчины накапливают энергию, и не растрачивают для них это для здоровья не очень хорошо. Ну, вообще, да, есть даже определенные техники медитативные, которые там накапливают, трансформируют энергию. вот Но это просто даже эмоциональное выгорание. Раз партнер два партнера, три партнера. зачем? Это, ну, это удовольствие не приносит. Это вот. вот ты сейчас информацию, мне кажется, берешь по курсам, которые ты проводишь, да, по энергетике, там вот это все. Ну, вот вещами там не объясняет. Там нет такого, там есть что-то про секс, например, как-то объяснить, что мужчине нужно ли растрачивать энергию? Нет, вот это мы не объясняем, вот это вот взаимодействие мужчины и женщины, но мы учим девушек, потому что к нам девушки разные приходят, кто-то замужем, кто-то с парнем, кто-то вообще еще девственница. Поэтому мы это не говорим, не объясняем. Угу. А, но мы объясняем, как как именно... Мы работаем именно с телом, с энергией. Мы учим угу. вот эту энергию, все это, мы учим, все, а мы это не объясняем. А про оргазм? Тоже объясняем Мы физиологически объясняем, да, но мы не учим отношения мужчин и женщин. Не знаю, просто я просто не считаю себя же таким экспертом, чтобы учить этому. Я могу объяснить, но не знаю. Может быть такое, что, например, у девушки не было его, и пошла она к вам, и после этого Ну вообще, как бы, Конечно, конечно, По опыту, по практике. Такое тоже Конечно, конечно. <свят> да. Угу. То <Точно>. есть <свят> интересно. <свят> а расскажи, что тебе не нравится в мужчинах, наоборот, отталкивает? А, наглость, а, жадность, скупость, ума вообще и всего. <свят> а, то есть он должен сорить деньгами, имеется в виду вот жадность. -то? Нет, я Или понимаю, чем, конечно, вы что вы я москву? такая сижу сейчас, тут такая в золотых серьгах, все, все блещу. но просто когда мужчина вот, ну, не может. Я сейчас про элементарные вещи. То есть есть которые прям как бы такие типа мое это мое, твое это твое. Но бывает вот. жадность в эмоциях, мне кажется, да, во времени. То есть, Но это не... время посвящать эмоции жадность тоже или нет? Это не это жадность, жадность, это просто не умение. Это не умение любить, не умение чувствовать, отдавать, uh -huh. принимать. Это Uh -huh. это уже опять тараканы тараканов uh -huh. мы не хотим uh -huh. у нас своих полно. Uh -huh. спасибо зачем чужие uh -huh. слушай а насчет тебя ты сама не жадничаешь своей энергией своим временем то есть если у тебя есть молодой человек ты оставляешь для него время конечно ты посвящаешь ему конечно есть... так это... Uh -huh. это хочется этому посвятить время uh -huh. естественно хочется <свят> или тебе некогда этим заниматься? По Нет, я такое? найду, я найду, <свят> я найду время. Есть есть желание, конечно, есть да. да. Я считаю, что я считаю, что не, ну, не должно быть так, что типа либо карьера, либо семья. Угу. Хотя кто-то, конечно, находит себя только в карьере, только в семье. Просто моя позиция, что человек должен быть полноценным, у него должно быть и, и эта сторона жизни развита, и здесь, и семья быть, и рост карьерный, и угу. развитие. Это все должно быть в совокупности. Mm -hmm. Я не считаю, что оно другому может мешать, наоборот. Когда человек mm -hmm. счастлив в браке, счастлив в отношениях, mm -hmm. он, у него по работе попрет. Как бы. Мне нравится в этом плане Гандалаки. Вот Она говорит, что современная женщина должна уметь совмещать как раз-таки карьеру, и личную личной и везде быть успешной. То есть это да. вот... Ну, это не... отсталый такой вариант, что только карьера, например, у девушки, и все. Мне кажется, действительно, со... ну, как бы сейчас нужно уметь научиться это совмещать. Сейчас просто вот это в пора феминизма, и все такие типа «нет, мужики, нам не нужны». Потому что раньше для женщины мужчина был источник еды, воды, до дома, то есть какой-то защиты, заботы. Сейчас у нас современное общество, женщина может все это купить, сама заработать на это, но а, это так не должно быть. Вот этот перекос, как бы, надо себя на место ставить и быть полноценным человеком, полноценного общества. Ну, ты как считаешь, вот действительно ли поменялось в последнее время отношение, что женщина может саму себя действительно и обеспечить? Да. И все сама женщина и должна уметь это делать, она не должна быть зависима от мужчины, вот, но при этом я я полностью, я считаю, что мужчина должен э, мужчина должен быть в состоянии обеспечивать свою женщину, uh -huh. вот. Сейчас, конечно же, я сижу опять в золотых серьгах и такая, угу". но это я сейчас не имею в виду, что она такая заходит ко мне шубу десятую туфли, хотя почему бы нет. <свых> Единственное... Нет, просто про семью. Женщина, женщина, это доход женщины, это доход женщины. А как папа говорит: деньги мамы, это деньги мамы, а мои деньги это <свых> <свых> деньги мамы. <свых> <свых> ну примерно того, да. Ага. Ну, тебе нравится, как устроена семейная жизнь у родителей, и ты бы хотела, да, себе тоже? Да. Ну, Наверное, само положение, да, угу. что э, отец мой защищает маму, что она, он сильнее ее, он угу. ну, как бы защитник наш. Конечно. Скажи, какой твой любимый блогер? Ты вообще считаешь себя блогером? Я считаю себя блогером малюсеньким. Вот, просто, не знаю, я как-то либо волну не поймала, когда вот это все, знаете, там типа накрути себе накру накрутку, закрути закрутку, добавь себе там, не знаю, сделай конкурсы всякие. То есть как-то не знаю, сейчас как-то, сейчас делаешь все, что требует Инстаграм, для того, чтобы накопить на работу себе подписчиков, ничего. Вот, то есть ты реально стоишь на месте. Вот, но а, ин свой инстаграм я веду реально как блог. Mm -hmm. Пусть он такой маленький, ламповый, но... Есть блог блогера какой-то, вот, который тебе нравится? Да. Сейчас я попробую вспомнить. За кем-то следишь, смотришь? Да. Только я не могу вспомнить. В танцах, да, или нет? Чем он занимается? Ой, нет, у меня все, все в танцах, все в танцах. Блин ну у меня я скажу так сейчас пришла просто первая э, девушка на на ум она сейчас она у нее то, у нее еще меньше подписчиков чем у меня но она вообще э, круто очень ведет вот я ее прям я ее кстати когда недавно давала э, я давала даже эту лекцию я была спикером на мероприятии где про инстаграм uh -huh. надо было рассказывать и я как блогер рассказывала как вести инстаграм и я ее приводила тоже в пример она э, очень классно рассказывает она она рассказывает про жизнь она родила от иностранца и сама одна работа работает и сама одна воспитывает ребенка вот и я за ней слежу мне стало интересно как она вообще это все сделает, справится и uh -huh. вот вот такая мне пришла сейчас на ум но вообще я у меня есть те кто там готовит красит и и шутки шутят. <свят> Раньше мне нравился Паша Микус, но он ушел в веган и упорос. <свят> Простите, Паша Микус, если а ты смотришь меня. <свят> Ой, блин. Ну, все. Ну, как-то... А хотел бы поучаствовать в каком-то шоу? А... Типа там, замуж за Фидука? <свят> <свят> дождите А кто такой Фидук? <свят> Я бы хотела поучаствовать в шоу, оно называлось бы "Замуж за Пандору", замуж за Цареву. А вы бы хотели поучаствовать в этом шоу? Она точно, я смотрю, готова. Я бы хотела, я бы хотела быть ведущей. Я бы хотела вести свое шоу. Я бы хотела uh, участвовать в шоу в "Пятница Орел и Решка" мне было мечта. Но мне кажется у всех была мечта, но я прям бы этим конкретно занималась. Скажи, Анечка, где ты набираешься энергии? сплю <смех> <смех> ем есть какие-то вещи которые ты специально делаешь чтобы было больше энергии больше сил потому что танцы мне кажется так выкладываешься там по полной или чем больше занимаешься тем больше энергии приходит конечно да чем больше ты тренируешься тем больше у тебя сил физических просто твое тело оно тренировано оно становится более выносливым а, плюс, да, я занимаюсь я занимаюсь практиками медитативными, которыми направлены на, на набор энергии. Uh -huh. Это все помогает. Да. А, как научиться ходить модельной походкой? Я так и знала. Вот это вот бесплатный урок начинается. Не вставать? Я... Yeah. Ну no, как, берете и идете. Что нужно делать при этом? Сначала теорию давай а, Когда мы стоим, мы вытягиваем... Макушку наверх, плечи у нас назад идут и вниз. Получается, здесь такое ощущение, натяжение. Наш оператор тоже делает ощущение натяжения, разглаживаются морщины, одежда. И копчик, да, копчик, все знаем, где. Он такой как бы в попе. Он не в пояснице, если что. Просто спрашиваешь иногда взрослых женщин: Ну что, покажите, где ваш копчик? Они такие в поясницу. Копчик, мы толкаем вперед. Сначала создается ощущение, что не, как-то неудобно идти, но потом привыкайте через полгода. ходить именно на каблуках, да? Нет, можно почему ходить просто каблуки сразу заставляют прям подтягиваться. Мы очень часто забываем об этом. В общем, на самом деле, осанка, правильная осанка, секрет такой. Вот эта точка, вот тут точечка, она у нас опускается вниз. Постоянно uh -huh. от всего. Вот мы телефон смотрим. Вот телефон же мы не так держим, uh -huh. книжку мы не так держим. Мы опускаем сюда. За этим опускается у нас шея. И поэтому мы все время вот такие. Uh -huh. Еще любим вот так сесть. Э, что там, чаечек, попкорн? И вот это положение. А, а надо вот эту точку просто, когда вспоминаете меня, теперь эту точечку, вот такой вух, чтобы она смотрела вперед. Не носом, получается, что вот так. А вот этой точкой и mm -hmm. идете. Плывете. работайте бедрами, там сидела. Mm -hmm. <laughs> Короче, вот так. Меня видно нет? И вот так. <laughs> поворотик, поворотик. Как элегантно садиться очень элегантно <свят> приедете на курс <свят> <свят> спасибо, спасибо, поправляться тоже про... кстати по этикету нельзя ну ладно <свят> нельзя, <да? свят> Нет? ты Хотела бы пойти на свидание да <свят> я хотела сказать нашим зрителям что мужская половина все кто хотят пойти с анечкой на свидание приглашайте <свят> ее на свидание под видео в комментариях оставляйте ссылку на свой инстаграм или другие соцсети и я буду выберет кого-нибудь и пригласит ну как бы одобрит это приглашение на свидание я понимаю что не совсем адекватно сегодня было так вообще я нормальная Нормальные, привет! Напишите, пожалуйста, кто-нибудь нормальный. А не куку. Я специально для тебя выделила такой блок еще вопросы от подписчиков твоих. Мы пособирали все возможные вопросы из твоих stories, откуда можно, в общем. И я составила список, сейчас я буду эти вопросы задавать тебе конкретно, что было бы интересно тем, кто тебя смотрит, твоим зрителям. Умачи. <клево> а, была ли измена во благо? А измена вообще может быть во благо? Давай так, у меня не было, я не изменяла, я не знаю, ну это нечестно. Зачем изменять тогда? Может проще уйти просто. Да, я согласна. И я просто не, ну я я не поэтому не понимаю, как это во благо. А как это? Сейчас Я тоже. подумаю. Хочу ее убить, как она меня бесит. Пойду такой шпили выли, да нет, все нормально. Как? Ну типа, если не получается, я как бы пойду. Что? Да, ну пусть там все получится все остальное. То есть все должно быть едино в целом, в одном человеке. Ну если хотят изменить, это значит. Я не могу сказать, что это значит там человек плохой или что-то там, он такой нечестный. Хотя, mm -hmm. конечно же, это так. Но это какие-то проблемы в паре. Вот, их надо решать, разбирать. Секс во время поста. Ух ты ж, ⁇ мою. Но у меня было такое, что я держала пост православный, прям серьезно. Вот, тогда я, конечно, не занималась сексом. А потом, когда я немножко отошла от религии, меня просто очень религиозная мама. И у меня был немножко перекос в этом плане. Когда я обратно себя <свырявляла> выровняла, я mm -hmm. проще стала к этому относиться. Вот. Поэтому да, был. Но как бы я так не так, а, пост, давай. <свырявляла> hey -hey, Туру ту ту <свырявляла> Ну, как бы. Просто кто-то живет по этим меркам, кто-то нет. Mm -hmm. А ты хочешь замуж? Да. Очень-очень. <свыр> Хотелось бы. Mm -hmm. <laughs> ну как, не прям, чтобы я такая лежу по ночам, плачу, и хочу замуж. Я по ночам плачу, но не от этого. Mm -hmm. <laughs> Шучу. Ну, иногда просто усталость, знаете, берет свое вообще, в принципе, когда задолбался. Так, иногда так слезинку так выдаешь, и о, все, полегче стало. Женщине, это для женщины это эмоциональная разгрузка. Полезно для здоровья. Когда хочется плакать, плачься. Иначе потом зажимы всякие, там вот эти психологические начинаются. Короче. Я... Эмоций, да, выплескивайте. А что, какой был Ты хочешь Ну, хотелось бы, да, я хочу. Я хочу это. У меня не было этого желания всю жизнь. В принципе, у меня не было желания, не хотела замуж. Я себя не видела замужем с детьми, что детей рожаю, там воспитываю, как куда. А потом я поняла такой момент сравнительно недавно, пару лет назад, что нет такого желания, потому что нет такого мужчины рядом. Ну, что не нужно себя как-то думать, что ты, я какая-то не такая, я как-то не так чувствую, я не, неправильная женщина, я child-free, что-нибудь там феминистка. Нет, просто настанет момент и вы созреете для этого. Mm -hmm. и я считаю что я встречу такого мужчину, с которым мне захочется создать семью и вот это такая теория то есть я пока на практике не помню не, не пробовала я думаю что это вот настолько такие будут чувства наполняющие друг другу их так будет много, что мы захотим создать ребенка скажем так и ну это другое это глубже. Это серьёзно. Дети это серьезно. Это не просто надо. Это этап отношений. Вот. Хотелось бы это испытать. Следующий вопрос. Я боюсь представить. Да, они у тебя непознательные. Был ли секс с негром, азиатом или якутом? Нет. А, нет, нет. а почему такой набор негрят? И почему не китайцы? Мне интересно, какого, азиат, какого возраста подписчики это писали? Нет. напишите, какого возраста Под кто это писал? не нормальный вопрос на самом деле. Нет, не было. Возможно ли любовь между якуткой и чеченским сепаратистом? Почему-то я догадываюсь, кто это написал возможно как, как, возможно любовь между крокодилом и бегемотом как бы знаете лишь бы вы любили друг друга лишь бы вам нравилось друг другу вот любить если мужчина готов из-за тебя вскрыть вены уйдешь ли ты уйдешь ли ты от него то есть он хочет вскрытие от того что я хочу уйти типа ты все-таки уходишь у меня было такое у меня ну там другое делали но тоже жестко было <с> себе шрамы ставили то есть и, там, я пыталась уйти несколько раз и когда уходила, там кидал ключ он там этот ключ раскалял на плите и выжигал себе на руке типа боль вот и ушла и это это капец как давит это капец, как дергает Фу, ты не можешь это, это очень жесткая манипуляция, так нельзя. Это нездоровые отношения. Они были и нездоровые. Это тут, вот за, про замуж я рассказывала, когда позвали. Uh -huh. Это не отношения. И уходите, девочки, от таких уходить, это психи, это не нормально, это не любовь. Это психи. Ну, я с тобой согласна, да. Я думаю, это что этим точно не возникнет любовь от того, что он там себе что-то сделал. Не появится не... у тебя к нему любовь. Нет. Пусть все... режет, пусть себе режет все, что хочет. Серьезно, вы тут ни при чем. Зачем вы жертва? Вы, ага. вы должны надо жить и любить, надо жить и радоваться жизни, а не быть жертвой и сидеть возле человека только потому, что, блин, я его жалею. Жалость это последнее, что нужно испытывать, блин, к мужчине вообще и к человеку в принципе но как бы нет убедите а -а -а. плачь плачь танцуй, танцуй беги от меня пока не поздно зови, не завели следующий вопрос как ты считаешь нужно ли жить вместе до свадьбы хороший вопрос считаю что смотря что то есть я считаю что сожительство просто в принципе то оно неправильно для женщины то есть это опять же вот растрата своего женского если серьезное отношения и дело уже идет как бы к колечку там все свадьба семья то тогда да там стоит перед тем как уже свадь но это обязательно нужно или нет вот мне самой стало интересно нужно ли пожить до свадьбы нет, не а зачем? Если Или? вы встретили ну, друг друг Испытательный срок. Да блин, да <смех> вот это вот фигня. Это, это тоже мужики все придумали. Что за испытательный строк? У меня такое было, мне предложили на втором свидании. Давай, давай съедемся, а? <смех> Если что, это не было ни секса, ничего. Даже поцелуй просто таки давай съедемся. <смех> <смех> ну так <-то> да. Ну как бы, и я тоже такая. Почему так, yeah. что происходит? И мне сказали то же самое. Ну там порот протестим, примеримся друг другу. И как бы ну давай, надо детей еще протестим? Друг дети не получится, друг дети прокованные. Блин, что за фигня какая-то вообще? Yeah. Нет, если а, зрелый мужчина, который вот хочет создать семью, неважно там какой сейчас возраст, зрелость я сейчас про ум говорю. Uh -huh. Вот он хочет создать семью, он знает, какую женщину он хочет. Если он ее встретил, он в принципе даже долго думать не будет. Вот, а вот это вот давай, то все, ну что за бред, это давайте я тебе буду носки стирать, это, а ты может быть, если я тебе угожу, mm -hmm. ты меня позовешь замуж, ну эта женщина себя очень будет некомфортно чувствовать, а у меня такие были отношения, вот. То есть и некомфортно себя чувствуешь, ты как бы нужен, не нужен кто-то для человека, что-то. Это как, не знаю, похоже, знаете на что? Пусть это звучит, звучит цинично, но это похоже на то, что, ну ты, короче, посиди здесь дома, у меня прибирайся, по, давай мы будем вместе, но я еще и там на стороне посмотрю, может там кого-то получше найду тебе. Uh -huh, но это не уважение такое. Нет, так uh -huh. неуважение конечно, к женщине в первую очередь, если. Ну, как бы, вот у меня даже в семье, у меня сестра замужем, у меня пример родителей, у меня пример друзей моих нормальных, адекватных, которые там женились, создали семью. У них там мужчина долго не думал, он как бы нормальный мужчина, когда вот он, все, вот он ее встретил, он берет ее, вот так, и в свою пещеру, все, остальное это все буйня, вот это давай протестим. Буйня. 60 Пос... лет ну ладно тест прошли давай Капец. последний вопрос ты любишь секс да ну без говорила да, это было это совпало был ясно теперь последняя рубрика вопрос-ответ я тебе даю два ответа ты выбираешь один из них быстренько -хо -хо. интереснее провести вечер с подругой или с бойфрендом один да только вариант. С бойфрендом. Шугаринг или волосы? Шугаринг. Блондин или брюнет? Все равно. Человек хороший. Ну ладно, черненький лучше больше нравится. Чушь, угу. Деньги на шопинг возьмешь у парня или сама заработаешь? А можно я долгий ответ У меня проблема, я не умею у мужчин брать деньги. Не умею даже просить. Даже о помощи просить их не умею. Мне этому нужно научиться, поэтому я выбираю деньги на шопинг у парня. Кто там У парня. Давай. Дом или квартира? Квартира. Активный отдых или пляж? Пляж. На парни костюм с бабочкой или спортивный костюм? Все равно. То есть и спортивные, и с бабочкой хорошие. Рост у мужчины высокий или средний? Только это слышно? Все равно. Давай высокий. Характер мужчины спокойный или активный? Спокойный. Главный в семье. Мужчина или женщина? Мужчина. Бизнесмен или спортсмен? Да лишь бы нормальный. Мерседес или БМВ? Мустанг. Что-то мне это напоминает. Мустанг. Хорошо. Ничего, что свой вариант, не слишком нагло, простите. Я думаю, что на этом все. пора пара пам